О, психопаты канала Немиркин! Добро пожаловать на очередное видео! Огромное спасибо всем вам за любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогает нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо вам! А теперь давайте продолжим. Вы когда-нибудь пытались придумать, что сказать человеку, которому больно и который просит у вас совета? Это может показаться очень сложным. Вы хотите показаться понимающим, но в то же время сочувствующим и ободряющим. СМС и мгновенные сообщения только усложняют эту задачу, потому что вы не можете физически видеть их или язык их тела. Попытка поговорить с человеком о его эмоциональной или физической боли может быть сложной и личной. И это может заставить вас почувствовать себя не в своей тарелке. Определенно есть вещи, которые не следует говорить человеку, которому больно. Любопытно узнать, чего следует избегать, пытаясь утешить близкого человека. Вот 8 вещей, которые не следует говорить человеку, испытывающему боль. Первое, все не так уж плохо. У других людей все еще хуже. Когда вы говорите кому-то, что его боль не так уж плоха, это звучит так, как будто вы преуменьшаете его страдания. Никто не хочет слышать, что его боль не обоснована. Та же логика, применимая к словам о том, что у других людей все еще хуже. Нет двух одинаковых путей, и ситуацию у всех разная, и сравнивать их несправедливо. Вместо этого постарайтесь сделать так, чтобы они почувствовали свою правоту и были услышаны, и непредвзято выслушайте своих близких. Второе. Просто перестаньте беспокоиться об этом и отпустите это. Когда кто-то проходит через что-то тяжелое, нелегко перестать думать об этом. Говорить им, что нужно просто двигаться дальше, не лучший совет. Говоря это, вы как будто относитесь к их боли, как к проходящей фазе или перемене настроения, от которой они могут просто отмахнуться. Номер три. Это больше никого не беспокоит. Все люди разные, и у всех у нас разные потребности. И поэтому у нас разные реакции на вещи. Вы не можете основывать свои чувства на других людях и их действиях. Все ваши мысли и чувства важны. А отношение к чужим чувствам, как к пустякам, причинит боль тому, кого вы пытаетесь утешить. Вместо этого постарайтесь помочь им почувствовать себя комфортно и быть признанными. Номер четыре. Тебе не нужно так себя чувствовать. Никто не хочет, чтобы ему говорили, что он должен чувствовать. Есть причина, по которой они чувствуют себя так, как чувствуют. Ваши эмоции помогают указать вам правильное направление и разобраться в том, что вы переживаете. Например, недовольство может означать, что какая-то внутренняя потребность или желание игнорируется, и что в вашей жизни чего-то не хватает. Подавление эмоций в бутылке не приводит к тому, что они просто исчезают. Подавлять свои эмоции поначалу может быть легко, но потом их будет слишком трудно сдерживать, и они вырвутся из вас во внезапных приступах гнева или печали. Номер пять. Ты слишком чувствителен. Называя кого-то слишком чувствительным, когда он рассказывает вам о своих обидах, вы тем самым даете понять, что считаете его недостаточно сильным, чтобы справиться с ситуацией. Это также подразумевает, что то, через что они проходят, не так уж плохо. Называть кого-то слишком чувствительным стало способом пристыдить людей за то, что они чувствуют свои эмоции и высказывают свое мнение. Номер шесть. Успокойся. Какими бы простыми ни казались эти два слова на первый взгляд, на самом деле они могут быть весьма вредными. Если кто-то злится, вырывается и решил довериться вам, сказать ему успокойся, все равно, что положить ментос в бутылку с колой. Говоря им, чтобы они успокоились, вы можете создать впечатление, что вы смеиваете их эмоции и то, через что они проходят. Номер семь. Ты должен быть благодарен за. В то время как смотреть на стакан наполовину полным и смотреть на жизнь с более светлой стороны, в некоторых случаях очень полезно. Напоминание близкому человеку о необходимости быть благодарным – это не то, что он хочет услышать в момент душевной боли. Говоря, что они должны быть благодарны за X, А и Z, вы как будто отмахиваетесь от них и хотите отвлечь их от боли, вместо того, чтобы признать ее и открыто выслушать. И номер восемь – «выше нос». Такие слова ободрения иногда полезно говорить, но в итоге они могут слишком упростить чью-то боль и показаться бесчувственными. Вместо того, чтобы пытаться поднять их настроение, постарайтесь выслушать их и поговорить о причинах их боли. Обеспечение комфорта в это время очень важно. Каждый человек испытывает различные трудности, независимо от того, видим мы это или нет. Хотя разговор с человеком, испытывающим боль, может показаться тяжелым испытанием. Просто постарайтесь сделать все возможное и не забывайте относиться к нему так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам, если бы вы были тем, кто испытывает боль. Если вам нужны советы о том, что сказать человеку, испытывающему боль, у нас есть видео на эту тему. Ссылка на него находится в описании. Как вы думаете, эти советы о том, что не стоит говорить, помогут вам в следующий раз, когда вы будете утешать кого-то?